Whoa! Балтийского флота! Давай войну! Ваш документ? Ваш документ? А кто его знает? Немецкого шпиона какого-то. Олень на столе. Ваш документ. Пожалуйста, пожалуйста. Владимир Ильич, отвернитесь от окна. Отойдите. Отойдите от окна, Владимир Финляндия. Отнесите, пожалуйста, письмо Надежде Константиновне, передайте ей, что я приехал в Петроград. А вы еще не приехали Петрограф. Скажите, чтобы она не беспокоилась, и пусть сообщит, что сделал выборской айкон по тому вопросу, о котором я писал. Нет, нет, вы не пишите, это нужно держать в голове. И узнаете, какие резолюции были приняты Гельсенфорсен у Балтийцев и на Абугском заводе. Это мне нужно завтра кутул. Возможно? Трудно. Я не спрашиваю трудный. Я спрашиваю, возможно ли. знаю. Вот, вот это другой разговор. Ряд, Напоминаю, проверять всех без исключения. Подозрительных задерживать. Слушай. Дюнкер-Леховский. Проверьте паровоз и тендер. Слушай. Возьму. Вам пальки получила доставить меня в полный сахар, вот и доставляйте. Ну тогда отойдите тогда. Пожалуйста. Большое спасибо, товарищи. Анна Михайловна. Ну, зас. Решают. Что так долго -то? Мировой вопрос решает, а тебе долго. Ну, смотри, смотри, смотри. Их разница между предложениями Троцкого и Каменева с Зиновьевым. Оба предложения означают ждать. Ждать из съезда Советов, ждать ли учредительного собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге. Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. Предложение Троцкого и Каменева с Зиновьем, это полный идиотизм. Или полная измена. Эти печальные пессимисты нас без конца здесь спрашивают. А есть ли, есть ли, есть ли, есть ли? Доводы, позволяющие вспомнить извлечение, Один дурак может в десять раз больше задать вопрос, чем десять мудрецов способны разрешить. Повторяю, необходимо со всей решительностью ставить вопрос о немедленном вооруженном бастане, о немедленном захвате всей власти советами одновременное, внезапное и быстрое наступление на Питер. комбинирует наши три главные силы. Флот, рабочих и войсковые части. Занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости. Я хочу говорить ясным языком. Россия должна иметь некоторый парадок. Святая правда. Железный кулак нужен. Парадок, который установит сейчас, открыто не кажется возможным. Но мое правительство поручило мне оказать любую помощь для установления в России железного порадка и продолжений войны. Я кончился. Вот что, господа, все это мы слышали десять раз. Диктатура, железный кулак, железный кулак, диктатура. Мы соглашаемся, мы даем деньги, ведь это же надоело, в конце концов. Надоело деньги давать? Не деньги надоело давать, а слушать надоело. А денег нам не жалко. Сколько нужно? Миллион? Десять миллионов? Даже сто миллионов. Пожалуйста, отдать пол России? Отдадим! Кавказ англичанам берите! Украину этим, ну, известно кому, да пусть жрут. Нам не жалко, мы на все согласны. Ну дайте же человека, которому бы я поверил. Дайте настоящего душителя, вежителя. Ведь надо же, господа, чтобы был настоящий человек. Святая правда. Ну, конечно. И под Керенскому же деньги давать. А как считает господин посол, с чего надо начинать? Прежде всего, необходимо разоружить заводы. Это как раз могут сделать оссеры и меньшевики. Я полагаю также необходимым принять некоторые меры относительно большевистских лидеров. Ленина убить и немедля. Я хотел говорить дипломатичным языком. Но господин Росянко сказал свою мысль. Затем Свердлова. Верно. Я прошу простить. Я позволил себе пригласить некоторых представителей Демократичных партий. Дзержинского. Хорошо. Так. Значит, ты. Вы знакомы? Гаурицкого. Забыли! Садитесь. Товарищи, военно-революционный центр по руководству восстанием выбраны. Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий, Дзержинский. Товарищи, расходиться по одному, пусть пройдет и Обождите, Владимир Ильич. Ага, хорошо. Владимир Лич, сейчас холодно, сыро, оденьте плащ. Нет, нет, ни, ни за что. Ни в коем случае, совершенно тепло. Считайте, что ЦК вынес специальное постановление. Зайцем надо до Самсонинского не дойдем. Да. Придется ночевать у меня. Хорошо. Где же он? в провинции? Ближе. Или у моряков в Он здесь, в самом Петрограде. Учаюсь. Может быть, в этой очереди кто-нибудь стоит для него за хлебом? Возможно. Но как его найти? Найдем. Дайте прикурить. к нет. Пожалуйста. Благодарю вас. Этот товарищ будет у нас сегодня ночевать. А? Простите, что причиняю хлопоты. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Чай будет, Нет, нет, нет его сейчас. Я не хочу. А вот, товарищ Василий, если у вас есть план Петрограда, дайте мне, пожалуйста. Нет. Нет? нет. нет? Ну, ничего, не пойдешь. Наташа, этому товарищу надо хорошо выспаться. Ты постели ему постель, а маляже на полу. Давай. Какая прелесть, распошленочка! Ну поздравляю, от души поздравляю товарищи. Ждем сына. Страшно очень. И не время теперь. Да будет. Голодно, трудно. Ладно. На четверки хлеб далеко не уедешь. Ладно. Какое отец? А что? Тюрьмы до да ссылки. Вот так-так. Погодите, -так. погодите, скоро все будет иначе. Скоро, скоро. Вы что это мне? Ни в коем случае. Дайте что, сюда. Да, Владимир, Константин Петрович, ну что? Вот именно Константин Петрович ляжет на стульях здесь. Или прямо на полу. Ну слушай. Да нет. Дайте да. так вот да. сделаю. Можно так? Вот так вот сделаем. Ложитель сам. Нет, нет. Уложите Вы сборы. не с У... не поможете. Слушайте, товарищ, товарищ Васильевич. А у соседей сейчас нельзя достать план Петагана? Да нет, поздно. Ладно, будем спать. Кхар! Книги под голову. Где книги? Вот. Вот. Держите. Вот так. Вот. Нет, этот под голову не годится. В ноги ее. Такую чепуху под голову нельзя. Василий. От Петра письмо. Потом, потом. И, идите, идите, я сам постарю. Это из деревни, от ее брата. Ах, из деревни? Это очень интересно. Почитайте, если можно. Пожалуйста. Ну-ка, Дай, Да, Наташа. Держи. Вот. Вот. Теперь мы с возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот, Терентьевых спалили. Так. Только вот не знаем, можем сейчас брать землю или же выйдет на этот счет какое распоряжение. Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Погонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели игнать гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Да. А, тут вот еще вот. Не видала ли ты Ленина? Напиши, какой он. Тут на медне поспорили. Говорили, тут он рыжий да косой. Да. А мы так считаем, что он самостоятельный мужчина, строгой. Я громадного росту. Mm -hmm. Что ж делать? Так а что ж тут поделать? Что-то написано же. Да. Идемте спать. Да, мать, да. И спать, мать. Да. Да. Ну, пошли спать. Вот так. Вот так. Вот. Товарищ Василий, да. вам с завтрашнего дня В Буховском, Нарске. Да. А, как хватит? Оружие батальона на два. Немало? Ну что? Да. Да. Да. Затем Петрович. Да. Не забудь, Дальше. Вот вс, все сделаем. Прошу, все. Константин Петрович, а вам не приходилось видать Ленина? Приходилось. Какой он из себя? Ленин? Uh... Какой он из тебя? Ленин? Я Ленин. боюсь, мне придется вас разочаровать. Он, Наташа, такой маленького роста. Разве? Да, да. маленького роста. Несколько лысоват. Да? Да, совершенно лысый. Так что совсем-совсем не то. Ну, спать. Да, спина, товарищ Василий. Вы завтра мне карту Петрограда принесите. Обязательно. Ну, спать, спать, спать, спать. Спи, Наташа, спи. Спи, Наташа, спи. А ты, Василий? Ладно, спи. Да, твои да, ребята как в порядке здесь. Ты собираешься? А? Товарищи большевики, Ты собираешься? Да. Ты собираешься? Да. Ты собираешься? Да. Ты собираешься? Да. Ты собираешься? Да. Ты собираешься? Да. Ты Тихо, товарищи, тихо. Вся власть советом. Матвеев, что? Ура, можно? Да ты что, ошалел? Да мы тихонько, Матвеев. Тихо. Тихо. Ну, тихо можно. Товарищи, ура! Ура! ура! На заседании ЦК или Ниц, говорят, был? Откуда? Ну что там? Нет. Тихо, товарищ, тихо. Тихо. Товарищи. Слово имеет представитель Петроградского комитета. Товарищ, речь я вам скажу короткую. В завкоме есть телефон? Есть. Установите дежурство. Круглые сутки. Так. Блинов. Да. Миронинг, Здесь. Берите людей и занимайте пост. Здесь такое... Смольный для связи послать отряд. Малышкин. Я. Yeah. Забирай любой десяток и будешь за старшего. Есть. Теперь насчет броневиков. А, знаю. Рябинин. Я Лав, Я, Как у вас насчет ребят в бронедивизионе? Ну, найдутся. Есть. Есть. Пойдете со мной. Проведировать будем. Ладно. А, а, ладно. Теперь перевязочный материал. Ага. Есть. Тимушкин. Тимошкин? Тимошкин? Я-я. Я-я. Я-я. Пойдешь в аптеку и попросишь ваты. Насколько? Что насколько? Ваты. Ну, на сколько? Сколько есть, все и бери. Бинтов тоже. И йоду, бутылку. А деньги? Деньги. Расписку дашь? Новую власть уплатит. Да, если не дадут, без денег. А ты попроси, хорошо, попроси. Тихонько. Дадут. Дадут? Дадут. А то возьми кого-нибудь на подмогу. Не надо, я... Теперь вопрос поважнее. У вас меньшевики сары есть ну, ясное дело есть. назначить агитаторов по цехам. Так. Товарищи, значит, мы... Иди за вком. Очень спешно. Чего там? Помощник министра приехал. Это насчет оружия, наверное. Ну, ладно, я там с ними поговорю. Ну, ладно. А мы тут им приготовим встречу. Товарищи агитаторы по цехам. первый смену, значит, механической. Похраменко на ум Соколов. Хорошо. Литейный железнов? Богода. Кузничный Потапинг. Ну что там? Кто это? Нам нужно председателя забкома. Ну, я за него. Я за него. Представитель ЦИКО? Mm. А это... А, ну да. Вот. Да. Нос, пойдемте поговорим. Так а мне народ не мешает. Тайна от пролетариата не держим. Садитесь. Садитесь. Говорят, что у ваших рабочих да. есть оружие. Это верно? Что-то как будто есть. Да, но да. по нашим сведениям этим что-то как будто да. можно вооружить два батальона солдат, а? Разве два? А, впрочем, не знаю, не считал. Ведь оружие у нас частное, у каждого свое. Так, ну так вот это частное оружие да. нужно будет сдать да. на нужный фронт. Для защиты Демократической Республики. Ну да. Взял да. серьезно, да? Надо с ребятами посовещаться. Хорошо. Вот вам будет довольно? Ну куда-то, мигом быстро. Ребят, пойдем поговорим -то. там. Я еще, Посторонитесь, гражданин. Подвиньтесь, пожалуйста. Полчаса прошло. И еще полчаса прошло. Да? Вызвать охрану. Виноват гражданин. К телефону подходить нельзя. Вам что? Охрану для помощника министра. Проходная, говорит, Блинов, у вас там у ворот что, стоят юнкера? Сколько? Ага, ну, пропусти их, да пусть проходят, пусть идут. Вы над нами? Да что вы, граждане. Вы говорили с рабочими? Говорил. Ну? Ну, они говорят, нет у нас никакого оружия. Ага. А это что? Ну, так и я им говорю. Ребята, а это что? Ну, разве у них есть совесть? Они говорят, это наша частная собственность, На тебя это не касается. Ну, это вроде как э, пиджак или порты. Товарищ, а вы понимаете, что значит Отказ скотерушек. Товарищ Жуков, он прекрасно все понимает. Товарищи, здесь есть эсеры. Или меньшевики. Чего молчите? Есть у нас эсеры и сырые меньшевики. Идем, покажу. Земляки пришли. Вы член партии социалистов-революционеров? Я Рудковская. Товарищ, я обращаюсь к вам как к сознательному члену нашей партии. Товарищ, фронту нужно оружие. Я прошу вас сдать вашу винтовку. Ну зачем вам винтовка, а? Зачем? Пригодится. Виноват, вы временному правительству подчиняетесь? Временному правительству? Да. Прошу прощения, не так, чтобы очень... Но центральному исполнительного комитета вы подчиняетесь? То есть вам? Да. Нет. Виноват. Но, но, но, но тогда выходит, что вы, что вы вообще никому не подчиняетесь. Почему не подчиняемся? Кому надо, тому подчиняемся. Но кому именно? Ну, Я вас спрашиваю, кому вы подчиняете? Ну, ну кому, кому? Кому конкретно? Вот что. Катисты отсюда. Ну, чего привязался? Ребята, ну, чего он ко мне пристал? Господин породчик, взять винтовку. Господин прапорщик, Слушай. Изъять оружие. Слушай. Тихо, товарищ, тихо. Они временное правительство С оружием в цех входить нельзя И вообще посторонним здесь Быть воспрещается Народ у нас горячий Работа нервная Могут зашибить вас До смерти Так что вы бы вышли отсюда Эра! чай, где-то такой Анна Михайловна добывается. Значит, выгнали? Выгнали. Так. Владимир Ильич, подозрительное... дело, Владимир Владимирович, карту-то ведь я и два достал. Последние. А приказчик говорит, сегодня 50 штук продал, но эту карту из одного дядьки из-под самого носа выхватил. Наш дядька? В том-то и дело, что не наш. Понимаю, Понимаю? Тоже готовится, значит. Ага, а глаза-то у вас стали острые. Раньше бы, небось, сказали ничего особенного. Так, так и надо, товарищ Василий. И вся Россия стала. Все идет правильно. Неясно мне только одно. Когда вы будете спать? Сегодня. На, а на путевозком ночную смену кто мне обещал зайти? Сегодня взял Владимирович, как обещал. А когда же вы ночью будете спать? Идите в эту комнату и отдыхайте два, нет, два с половиной часа. Я не успею с поручением. Владимир Владимир идите. Отдыхайте, я Владимир Товарищ Василий, вы спите? Это не чисто плотно. Да. Это, наконец, пожорно для революционера иметь дело с таким типом. Я слушаю. Нет, нет, нет, нет. Это не для меня. Кто-кто? Филер. Вы черт знает, что такое. Да помолчите вы, в конце концов. Простите. Когда, когда? Поздравляю, это из новой жизни. Завтра статья Каменева. Он от своего имени, от имени Зиновьева сообщает, что ЦК большевиков принял секретное решение о вооруженном восстании. Да. Да либеральчить. Николай Николаевич, попросите, пожалуйста, этого субъекта. Же здесь. Желаю здравствовать. Как ваша фамилия? Фамилия? Ну, давайте просто Филимоновым. Гражданин Филимонов, вам известно, зачем мы вас пригласили? А мне бы только хотелось попросить у вас подробные сведения об интересующей вас личности, так сказать, для пользы дела. Ну так вот, наружность у него обыкновенная, таких много. Рост средний, ниже среднего. Лысина. Лысина. Лысина. Лоб большой. Огромный лоб. Очень подвижное лицо. Глаза карие, прищуривается. Картавит. Да, очень приятно картавит. Из евреев? Нет. Одевается просто. Носки, ботинок. Загибаются кверху. Что вы говорите? Вот никогда не замечал. Ну, ему лучше знать. Рядом жили в эмиграции. Оставьте мою иммиграцию в покое. Что? Уши. Не изволили заметить какие? Что? Что? Уши, уши. Ах, уши. Уши. Уши какие? Уши обыкновенные. Уши. Очень подвижен. Ни одной минуты не остается спокойным. Любит делать так. Ленин. Ульянов. Да. Как же, как же. Приходилось. Еще бы. Ну ладно. Об условиях с вами договорятся. Действуйте. Счастливо оставаться. До свидания. Я сгуют. Ну иди иди. Кто там? Константин Петрович. Михайловна. Здравствуйте, товарищ Васильев. Здравствуйте, Михайлов. Вот принес сухарики. Хорошо. А то у нас к чаю ничего нет. Новый а где же, где же маленькая газета? В не принесите? Это черносотенная хулиганская газета, Владимир Владимирович. Я думал, что вам не надо. Я не знаю, как вам, а мне надо. Врагов надо знать. Принесите завтра. Хорошо, Владимир Ильич. И вообще, товарищ Васильевич, вы опять? Владимир Владимирович, вы же сами не спите. Я говорю про вас. Так нельзя, товарищ Васильевич. Вы меня... В прошлый раз обманули, обманули. Сегодня выспас. Сегодня? Угу. Да. Вот как раз сегодня-то не придется. Ну ничего, товарищ Василий, скоро мы возьмем власть, и тогда мы... Тогда уж мы. Да. Тогда тем более не придется спать. Подлость. Какая безмерная подлость! Где же граница бесстыд? и Скажите им, что мне нужно их видеть. Немедленно, сейчас же. Идите. Неоткуда, неоткуда взять. Нет у меня охраны. Неоткуда взять. Ничего не могу сделать. Слушаю. Ну что я могу сделать, господин Рыжок? Нет у меня охраны. Читали? Читал. Читали? Читаете? Читайте, читайте. Что? Нет у меня охраны. Я не комендант города, я командующий округом. Ну, все с ума посходили. Все требуют охраны от большевиков. Я вот даже министров охранить не знаю как. Выключи телефоны. Я к вашим услугам, господа. Кому угодно начать, господа. Я хотел бы задать вопрос командующему. Разрешите? Когда вы ожидаете части, вызванные из фронта? 26 к утру. Вы уверены? А какие это части? очень хорошие части. Разрешите? А какими силами вы собираетесь охранять ЗИН? Вызываю две петергофские школы прапорщиков, вызваны броневики. И это все? А вы что же прикажете армию с фронта снять? Александр Федорович, я прошу слова. Сегодня утром я вышел из дворца в своем полувоенном костюме, к которому так привыкло население и войска. Я сел в автомобиль, как всегда, на свое место с правой стороны заднего сиденья. Конечно, вся улица узнала меня. Военные вытягивались, я отдавал честь, как всегда, немного небрежно, слегка улыбаясь. Нет. Не верю. Не верю. Нужно кликнуть в Нужно бросить толпу в Александр Федорович, можно мне слово? Господин командующий, я полагаю, что мы должны быть очень благодарны Льву Борисовичу Каменеву за его предупреждение и не оценить его просто не имеем права. Господа, я предлагаю следующее. Первое. Кроме офицерства, юнкеров и казачьих частей, немедленно вооружить в городе всех тех, на кого мы еще можем положиться. То есть чиновников, банковских служащих, студенческие отряды. Второе. Немедленно отрезать центр от рабочих окраин. Для чего? Развести мосты, поставить на набережных артиллерию. Наконец, третьим и самое главное, не ожидая выступления большевиков, разгромить их в их же собственной крепости, то есть взять Смольный институт и не позднее 26 числа всего месяца. Если этого не сделаете вы, то это же самое сделаю другие. Да, я согласен. 26-го верные временного правительства войска будут здесь. Я вызову казаков Красного. Господин адютант, соедините меня с составкой, Своей вами Я приказываю вооружить столицу всех, кто идет за мной. 26 октября я разгромлю Смольный институт и уничтожу большевизм физически. Павел Николаевич, а почему до сих пор не пойман Ленин? Ищем. Можно ли представить себе поступок более изменической более штрихбрехерский? Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю. И всеми силами, и перед ЦК, и перед съездом, Буду бороться за исключение обоих из партии. Тихо. Тише. Письмо Ленина. Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию с десятками растерявшихся людей или кандидатов в учредительное собрание. Рабочие в такую партию не пойдут. Нет силы на свете кроме силы победоносной пролетарской революции, чтобы вместо жалоб и просьб и слез перейти к революционному делу. Промедление в восстании смерти подобно. Либо сложить ненужные руки на пустой груди и ждать, пленясь верой в учредительные собрания, пока Родзянка и компания сдадут Питер и задушат революцию. Либо восстание. Середины нет. Мы не вправе ждать, пока буржуазия задушит революцию. Командующему... майору Краснову приказываю немедленно эшелонами и походным порядком выслать дополнительно в Петроград казачью дивизию в мое распоряжение точка Глобковер Черенский Господин комендант что тебе? Пришло оружие из шестого склада. Прикажете принять? Принять. Есть что еще? От союза торговых служащих. Получите с пятого склада. Быстро. Есть. От союза студенчества. Есть кто? Я, Постников. Командир. Значит, так. Получите 50 винтовок и 1000 патронов. Быстро. Гражданин комендант. От Союза банковских служащих. 100 револьверов и 3000 патронов. Получите внизу. Благодарю вас. Кто может нас защищать в настоящее время? Я спрашиваю героев войны. Где Иванов? Он выгнан. Где Плешков? Он выгнан. Где Колчак? Он выгнан. Где граф Келлер? Он убит. Некому твердой рукой задушить большевистскую заразу. Не беспокойтесь. Подождите до послезавтра. Говорят, казачья дивизия с фронта прибыла. Я что-то не слышу. Что вы специально вызвали? В порядке? А этот? В порядке. Сегодня ночью. Понятно? Но только чтоб тихо. Исправен? Никак нет, господин поручик. Поршневые кольца нужно сменить. Проследить ремонт. Порядки? Никак нет, господин поручик. Что за черт? В чем дело? Привод магниту отказал, сцепление тоже. Проверить. Постановление полкового комитета знаешь? Нужно перебрать, господин поручик. На исправление дают два дня. Тоже не исправит. Так точно, господин поручик. Коробку скоростей сменить надо. Какого черта смотришь, дубина? Господин поручик, дозвольте объяснить. Я с ними ничего не могу сделать. Все время обещают и все время обманывают. Что за собрание? Почему посторонние в дивизионе? Это господин порочек, к нам земляк приехал. Земляк. Посторонних из дивизиона убрать. Климчуку пять суток. Я его под суд. Ремонт закончится 24 часа. Ничего, через два часа все пойдут. <связываю> из механического, не дай давай, давай. <звы> <звы> 87 88 89. сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда да? Есть такое дело? Так? Так, так. Ну и правильно. Блинов прием. Макиев! Макиев! из военно-революционного комитета. Быть на Командир Командиры отрядов ко мне! Митейный! Вашего выходной! Митейский, со мной! Митейный! Oh, sir. Oh, sir. It's fantastic. А за дверь уж один? кто доходит? Что вы скандалите? Что вам надо? Кто доходит? А что вам надо? Примус мне надо. К нему вас попросить. Нет у меня примуса. Уходите. Странно мадам. Ведь я же у вас брал. Нет у меня примуса. Уходите. Странно. Поселились тут. Молодят. 4. 4. Смотри, не выпускай. Как хорошо, что вы пришли в позицию. он собрался уходить, ведь его убьют. Вы не волнуйтесь, Анна Михайловна. Товарищ Василий, ну, рассказывайте. Правительство отдало распоряжение разводить мосты. Опасно, Владимир Ильич, опасно. За ним пришлют отряд охраны, для него приготовлен пропуск в Смольный. Ну как же без всего этого идти? Заводы, казарма выступают? Да, настроение очень боевое. Но вот видишь, я должен быть немедленно там. Товарищ Василий, идемте. Идемте, идемте, товарищ Нет, я не пойду, и вас не пущу. Надо ждать охраны, он с ума сошел. Вы с ума сошли? Сегодня восстание, вы что, не знали? Мы назначили на сегодня восстание, оно идет сейчас, сию минуту. А я буду сидеть здесь? Владимир Ильич, я отвечаю за вашу жизнь перед ЦК. Будем ждать охрану. Подождем полчаса, Полчаса. Пожалуйста. Извольте, буду ждать. Полчаса. Пятнадцать минут. Поехали. Шофер здесь. Григорьев, Тимоби, давай. Давай. Скорей, скорее, скорее, скорее. Скорее, скорее. Садись шоферу, покажешь дорогу. Никто не уйдет. Прямо, куда? Там загорожено. Надо объезжать. Хрюш, Командевской, 92, квартира 4. Скорей, скорей! Скорей! Нет, ни минуты больше ждать не буду. Владимир Ильич, надо хотя бы переодеться. Да, да, непременно загомираться. Анна Михайловна, пускай пожалуйста. Сейчас. Куда идет вагон? Товарищ, куда идет трамвай? В парк. А почему он. А почему он идет в парк? Ведь еще раз. Куда да почему? Ты что, с свалился, что ли? Не знаю, что мы сегодня буржуи бить будем. Ладно, ладно, не ориешь. Как проехать в Санцонниске? Все прямо и направо, и направо. Правее все, правее. отдельного вам сказать не могу. ну да, не видал. Не, не видал. Нам на нашу долю выпало великое счастье осуществить мечты всех угнетенных. Да здравствует власть совету! Да здравствует товарищ Ленин! ...собственность да. на землю. Алло. Станция. Станция. Станция. Да. Станция. Станция! Станция! Стан... Станция! Один восемь три, давай, балтийский экипаж, давай, балтийский экипаж. Я не знаю, куда тут чего втыкать, а барышни все валяются в обмороке. В обмораке. А ну, так что, чу... Стой, стой, простите, садам, да, станция наша. Так пусть дадут балтийский экипаж. Дай балтийский экипаж, один восемь три. Кто говорить будет? Енин? Ах, ты, ты. погоди, Белок! Погоди, постой, постой, погоди, сейчас! Слушайте, Барж, ну успокойтесь, милый, успокойтесь, Барж! Барж, милый, ну что, ну что вы что? Тихо, соедините мне балтийский экипаж. Только тихо, тихо, тихо. Ничего страшного нет. Соедините мне скорее один, восемь, три. Скорее, скорее, Светиня, скорее, скорее, скорее, скорее. Скорее, скорее. Ну. Готов. Демирка! Ну, подежусь здесь, здесь подежусь. А я дальше пойдет. Если вас задержат большевики, этого никто не должен читать. Понятно? Ну что есть? Давайте начинаем. Гарь, давай, давай, давай. Гарь, давай, давай, Поездит! Тереги! Гащина! Вариант Николаевич, что? Проморгали? Опоздал! Шляпа! Господин Друтков, Скоп! Потрудитесь не возражать, когда с вами говорит министр правительства временным. Распоряжение Пальчинского. Слушаюсь. Вводим в распоряжение. Станция! Станция! Владимир Ильич, Николаевский вокзал взят. Хорошо. Да. да ну почему не взят? Зимний дворец. Надо брать дворец. возможности не стрелять а глушить прикладами товарищ Сергенко встань этого аполлона да это Венера Ну ладно какая разница потом разберемся А ну-ка пошли товарищи дальше Владимир Ильич пора тогда -да, иду Корячевку возьмете. Нет, не возьму. Нам теперь прятаться не нужно. Власть мы берем всерьез и надолго. Коменданту срочно. Гатчина! Гатчина! Дайте-ка! Гатчина! Гатчина! Дайте. Передайте халка вверху! that Министры временного правительства именем военно революционного комитета. Ну так что тихо, объявляю, ваше временное правительство арестованным. Это вы думаете, наверное. Тихо, граждане, тихо. Ничего страшного нет. Совершается пролетарская революция. Ваши документики. Документики ваши. Извольте. Тихо, товарищи, тихо. Пожалуйста. Ну, граждане, функции наши кончены. Всего часа и навсегда. Вы в этом уверены? Да. Чересианская революция о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.